Вы фермер. Вы выращиваете клубнику и постоянно ищите способы увеличить свой урожай. Да вот в прошлом году не вовремя пришли весенние заморозки, а в позапрошлом град и птицы испортили часть клубники. Забудьте об этих проблемах раз и навсегда. Купите агроволокно Агрин. Клубника под агроволокном Агрин будет надежно защищена в течение нескольких сезонов, так как Агрин производится по передовой европейской технологии. 4% ультрафиолетового стабилизатора гарантирует неизвестность, превзойденную долговечность, а равномерная толщина полотна обеспечивает одинаковую температуру по всей длине грядки. Уже 10 лет мы помогаем украинским фермерам сберечь и приумножить урожай. Больше половины ранней украинской клубники выращивается под агрином. Покупайте агроволокно Агрин в сертифицированных точках продаж или заходите на сайт agrin.ua. Агрин – агроволокно нового поколения. Привыкайте собирать большой урожай.